Да. Так, хочу выпить фьюсти. Блин, мама купила мне. Сейчас как открою крышку, да выпью его. Весь. До конца, наверное. А, ты шо палишь, бля? Слышишь, молодой нахуй. Подожди, а шо, шо ты сделаешь делаешь? Я тут купаюсь в чае зеленом. Братанчик, это... Блин, мой фьюсе, мне его мама купила. Я не знаю, мне кажется, ты что-то попутал. Нет, одно... это мой, блин, точно. Может, ты мне вернешь туда? Это... Ну, уйдешь? Пацанчик, последний раз я предупреждаю. А чё ты палишь? Та нахуй.